В центре города Казань на холме между улицей Бутлерова и Щербаковским переулком располагается величественное здание с длинной лестницей. Это корпус Института управления экономики и финансов. Лестница, ведущая к нему, чем-то напоминает Потемкинскую из фильма «Эйзенштейна». Туристы, проезжающие мимо корпуса на Бутлерова, с ужасом представляют измученных студентов, которые за дня в день поднимаются и спускаются по ней. Но на деле задача эта не такая уж и сложная. Длинные лестничные пролеты значительно облегчают подъем. Строился корпус на Бутлерова со значительным перерывом во времени. Всего у него четыре блока. Проектирование первоначального проекта началось во второй половине 30-х годов прошлого века. В октябре 1936 года были утверждены эскизы архитектора Юлия Савицкого. Здание совмещает в себе элементы конструктивизма и классицизма. Можно сказать, что оно выполнено в стиле постконструктивизма с элементами сталинского ампира. Внутри корпуса на Бутлерова функционируют самые разные помещения, от учебных до спортивных. Да-да, все верно. Внутри корпуса есть спортивный, читальный и даже профессорский зал, в котором проходят различные консультации. Есть также и столовая. Вообще исторически столовая была всегда двухэтажная. Потом, когда мы поняли, что поток студентов уменьшается, очень много... Точек открыто рядом, в Советском Союзе такого не было. Столовая стала одноэтажной, второй этаж был переделан по центрам магистратуры, а вот третий и четвертый этажи были надстроены уже в 90-е годы. Вот такое здание многофункциональное, этапно строящиеся, вот исторически, вот все это было закончено где-то в 95-96 годах. Интересно, что строительство здания было прервано на несколько лет. Причина начала Великой Отечественной войны. Продолжено строительство было уже начиная с 1945 года. Причем в состав бригад входили уже не только советские граждане, но и пленные немцы и японцы. Кстати, именно они построили знаменитую 80-ступенчатую лестницу перед центральным входом и актовый зал, который в буквальном смысле находится под землей недрах холма, на котором построено здание. Такое интересное, сильное, да, я бы сказал, решение, когда здание закругленное, плюс еще подкреплено такой большой лестницей. Ну, собственно, она лестница носит как, конечно, эстетический характер, так и функциональный, да, чтобы подняться на холм главному входу, лестница должна была там появиться. И вот такой это общий ансамбль, да, такой архитектурно-ландшафтный ансамбль, его даже можно назвать когда вот эта лестница, она в контексте с этим зданием. По проекту там еще были перекидки мостов через улицу Бутлерова на холм с Мулануром Вахитовым. Это здание приводит в замешательство каждого, кто оказывается здесь впервые. Идешь себе по шестому этажу и внезапно оказываешься на втором. За это его в шутку называют Хогвартсом. Лестницы здесь, конечно, сами по себе не двигаются, но новичкам ориентироваться в корпусе на Бутлерова сложновато. Никогда не знаешь, где окажешься, свернув за угол. Сами сотрудники отмечают, что никакой закономерности в расположении аудитории нет. Чтобы не потеряться, нужно просто их запомнить. А вообще специалисты говорят, что именно корпус экономического института на Бутлерова стал основой для последующего формирования архитектурного облика города. С отсылкой на него построены многие близлежащие здания, в том числе Институт филологии и межкультурной коммуникации на «Татарстан-2». Сейчас в корпусе на Бутлерова базируется Институт управления экономикой и финансов, Центр цифровых трансформаций и Центр магистратуры. Но кто знает, может он хранит и другие тайны. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.